Всем привет с вами надежда шадрухина интернет предприниматель практик продвижения бизнеса через youtube в этом видео я вам дам некоторые советы по настройке канала на youtube некий чек-лист сейчас если зайти на мой новый канал с компьютера он будет выглядеть совершенно пустым если вы тоже только что создали свой канал, то у вас он выглядит так же. С настройками у YouTube на самом деле большая неразбериха. И многие новички даже не могут найти, где они находятся. Какие вопросы мы по ходу дела будем решать? В этом видео я сделаю только небольшой обзор более подробные инструкции по каждому пункту настройки мы рассмотрим в следующих видео если у вас уже есть уже сделаны да, какие-то настройки то просто пропускайте нужный шаг и шаг первый – это нужно подтвердить аккаунт и дополнительные функции самый первый шаг с которого мы начнем это подтверждение своего аккаунта. Чтобы включить дополнительные возможности YouTube и в будущем подключить монетизацию канала, необходимо подтвердить его по номеру телефона и указать страну. Шаг номер два это придумать и изменить название канала. Вторым шагом, я считаю, нужно придумать интересное оригинальное название канала. В отдельных видео я дам несколько советов по придумыванию названия и инструкцию, как его поменять. Шаг третий, это добавить ключевые слова. Не путайте ключи канала с тегами, которые прописываются каждому видео. Про теги будем, будет отдельный разговор, когда будем оптимизировать до и после загрузки видео шаг четвертый – это сделать описание канала для канала создаем хорошее описание вставляем его на youtube в следующем видео я подробно также расскажу на что оно влияет и дам несколько советов как его написать шаг пятый – это добавить ссылки на внешние ресурсы и социальные сети сразу после описания в той же вкладке можно добавить полезные для подписчиков ссылки на внешние сайты и свои социальные сети все ссылки будут красиво отображаться в правом нижнем углу шапки. У кого есть свои, свой сайт, то еще в этом же шаге можно привязать его к своему каналу. Шаг шестой Установить аватар канала. Переходим к части по внешнему оформлению канала. Аватар, то есть это значок, это лицо канала. В отдельном видео я дам несколько советов, как его создать и поставить. Шаг 7 сделать шапку обложку на седьмом шаге настройки канала нам нужно сделать фоновую заставку шапку канала это важный элемент, потому что он создает общее впечатление о проекте и дополняет его визуально. Шаг 8: сделать трейлер канара. Трейлер является одним из главных элементов настройки оформления. Это первое, что увидит новый гость, попав на вашу страницу на YouTube, поэтому к его созданию нужно отнестись более ответственно и сделать его суперинтересным для своей целевой аудитории. Шаг 9. Это создать плейлисты по необходимости. Шаг десятый ⁇ установить логотип канала. Основные настройки канала на YouTube закончились, теперь пошли дополнительные. Не столько важные, но они тоже играют незначительную роль и помогают в работе. И одиннадцатый шаг ⁇ это установить настройки для загрузки новых видео. Эта функция с настрой, э, настройкой параметров по умолчанию не только делает процесс загрузки новых видео удобно, но и экономит в сумме большую часть времени если вы собираетесь грузить еженедельно много новых роликов то стоит ее изучить и настроить шаг 12 установить рекламный ролик канала и шаг 13 изменить url адреса канала получилось 13 необходимых шагов для полной настройки своего канала на ю советую изучить все эти шаги но чтобы не пропускать каждый выпуск этого пункта видео подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик ставьте конечно же лайк если видео было полезным и задавайте оставшиеся вопросы в комментариях всем успехов до встречи в следующем видео